графология и, конечно же, занимаюсь тем, что помогаю людям находить свое предназначение именно по почерку, находить путь. Я помогаю строить хорошие, гармоничные отношения со своим партнером. Вот в частности, 2 марта мы проводим живой мастер-класс «Почерк» и «Моя вторая половинка». Те, кто из вас в Москве, вы можете также присоединиться. Мероприятие анонсировано в Фейсбуке. Вы можете либо найти меня, либо найти его и зарегистрироваться. Сможем с вами пообщаться уже лично. Итак... Я жду ваших комментариев по поводу звука и изображения, потому что у себя картиночку я вижу, и мы с вами будем уже начинать. Также пока вы пишете, мне тоже интересно знать, кто из вас сегодня здесь, кто из вас сегодня пришел, поэтому те, кто уже были на каких-то моих программах, пожалуйста, поставьте двоечку. Чат, и те, кто в первый раз, поставьте единичку. Ага, вижу, пошли плюсики. Замечательно. Замечательно. Алла, приветствую. И сегодняшняя наша презентация, она посвящена мастер-группе предназначения. Это трехмесячная группа, которая стартует в первых числах апреля, где мы с вами будем вплотную заниматься поиском вашего предназначения по вашему собственному почерку. Кому было бы это интересно, поставьте, пожалуйста, девяточки в чат. И я обязательно расскажу об этой программе сегодня более-более подробно. Так, остальные опаздывают или подтягиваются? Давайте, я жду ваших комментариев, насколько видно, слышно. Ага, пошли девяточки. Я понимаю, что видео идет с задержкой, поэтому я буду немножечко... Тоже не так бежать вперед, скажем так. Сегодня, как обычно, буду я с вами и будут слайды, потому что почерк – это такая вещь, которую описывать словами очень сложно. Потому что, допустим, я со своей стороны могу описывать почерк достаточно грамотно, достаточно профессионально, включая терминологию, как вы понимаете. Даже если я буду объяснять совершенно простыми словами, Каждый из вас в силу своего восприятия, он будет представлять почерк своей своеобразной какой-то картинкой. И если сложить мою картинку, вашу и еще кого-то, то все эти картинки, они могут не совпадать. Именно поэтому слайды будут, и я вам обязательно все продемонстрирую, и мы с вами посмотрим и поговорим об этих вещах более подробно. Видно, слышно. Отлично, девяточки. Расскажу сегодня обязательно, мы до нее дойдем. А для тех, с кем мы не знакомы, я хотела бы рассказать немножечко о себе побольше. Те, кто знают, знают мой путь, как у меня все начиналось. И действительно, я росла совершенно в обычной семье. Где у нас все было по правилам, где из меня хотели сделать такую хорошую девочку, правильную, желательно отличницу, ну и всегда была хорошей. Так, по секрету вам расскажу. вам все время ругала меня за эти четверки. Естественно, мне желали хорошей жизни, потому что те, кто помнит наше советское время, те, кто помнит особенно начало 90-х, вот. Напишите в чат, поставьте плюсики, те, кто помнит это время, те, кто его заставил хоть каким-то образом. Поставьте плюсики, да, когда были вот эти бесконечные очереди, когда была проблема с недвижимостью, со многими-многими-многими такими на данный момент, да и на данный вообще необходимыми вещами, но это сейчас они доступны. Да? В то время с этим было достаточно сложно. Угу, вижу, да, есть такие, кто помнит это время. Естественно, родители желали для меня лучшего, для меня, для брата. И они считали возможным выбирать за нас наш, собственный дальнейший путь. Ну, что, собственно, и произошло в моей семье. Вот, У кого из вас такая же семья, которые, желая лучшего, тоже выбрали за вас свой путь? Поставьте, пожалуйста, двоечки в чат. Ага. То есть на тот момент было решено, что я пойду работать в Министерстве иностранных дел, что это стабильно, что это престижно, что это позволит мне выйти на нормальный доходный уровень, получить квартиру, поездить по заграницам да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, продолжать я могу намного... Очень-очень-очень долго, сколько преимуществ давала такая работа. Вот кто считает вообще, что работать в Министерстве, в Министерстве иностранных дел, это ну, здорово, это очень-очень престижно. Поставьте пятерочки в чат. А, угу, вижу. Да, но на самом деле это было не совсем мое. Еще только-только, когда я туда пришла, я поняла, что... Что-то не то, да, престижно, да, здорово, но что-то все не так. На самом деле работа рутинная, очень много работы с документооборотом, с бумагами и со всей вот этой отчетностью и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле меня, молодую девчонку, это все очень сильно угнетало. Я приходила домой, и мне частенько становилось себя вот, действительно жалко потому что с утра ты встаешь, ты едешь на эту работу, тебя задерживают. У нас были сверхуручные, у нас это прописано в договоре, что у нас не нормированный рабочий день, поэтому, особенно если срочно, что-то приходилось задерживаться. И мне так иногда становилось себя жалко, что я вот на что-то не на то трачу свое время, трачу свои молодые годы, трачу свою жизнь а вокруг меня люди, которые меня окружали, они действительно говорили, «Вау, ты, ты ничего не понимаешь, это так здорово, да? у тебя столько перспектив», но я действительно понимала, что это не мое. И когда на тот момент мне предложили командировку в Латинскую Америку, это Коста-Рика, кто вообще знает, кроме тех, кому я уже рассказывала, где это находится, где это? Поставьте, пожалуйста, шестерочки в чат, и можете сразу также прокомментировать, где вообще эта страна находится. Честно, я искала на карте сама. Это маленький перешейчик между Северной и Южной Америкой. Кто вообще считает, что уехать за границей – это здорово? Поставьте восклицательные знаки в чат. Южная Америка. Ну Перешей, центральная считается, Андрей, да, да. Но, знаете, приехав туда, я, естественно, ожидала, что сейчас, вот именно сейчас моя жизнь поменяется, работать, да, работать. Что именно сейчас все будет по-новому, все будет абсолютно по-другому. Но получалось так, что все то же самое. Та же рутина, те же бумажки. Только уже вдали от дома, вдали от родителей, вдали от близких мне людей, от друзей. Кстати, зимы там тоже нет, там есть очень сильные тропические проливные дожди. Зонтики не спасают. У меня было буквально 5 минут дойти от работы до детского сада, где у меня была дочка. И весь этот зонтик, то есть туда и обратно, я проходила, я практически вот так вот, Кому видно, я была мокрая, у меня <смех> хлюпали ноги в обуви. И то есть ты приходишь, вот вся зодики, это такая вещь там, бесполезная, она не выручает, не спасает и ну, вообще никак не может помочь. Но ну, именно там я натолкнулась на американский тест «Почерк и характер» именно с графологическими тестами. И мне стало интересно, а действительно ли это работает насколько почерк способен раскрыть какие-то особенности человека, что он вообще может рассказать. Потому что я до этого, в принципе, с графологией как с таковой я не сталкивалась. То есть у меня не было такого опыта. Я протестировала себя сама, я протестировала коллег. Ну, у меня визуальная память достаточно хорошо развита. И, знаете, у меня открылись глаза. Вот что по жизни я, наверное, абсолютно не тем занимаюсь. Вот абсолютно не туда иду. Вот у кого из вас было такое же, что в один прекрасный момент вот вы как вот как по щелчку, вот понимаете, что вы куда-то не туда идете, что вы чем-то не тем абсолютно занимаетесь в своей жизни. Вот поставьте, пожалуйста, десяточки в чат. Вот кто сталкивался с такой же проблемой, кто сталкивался с такой же ситуацией. И действительно, после Коста-Рики я уже вернулась в Россию, но все еще была связана договором, который был подписан, и который я должна была все-таки выполнять, поскольку обязательства есть обязательства. И мне пришлось выйти туда, где я работала. И ты... Понимаешь, в один прекрасный момент ты понимаешь, что на тебя накладывается практически все. То есть вот такая некая точка, точка, точка, советский период, да, да, есть такого, да, вот, то есть такая точка кипения, когда ты понимаешь, что на эту работу ты ходить уже больше не хочешь. Ты ходить уже больше туда просто не можешь. Вот уже все. На тот момент получился разрыв с моим мужем достаточно болезненный. Я осталась одна с маленьким ребенком. И на самом деле вот, было ощущение просто безвыходности какой-то такой просто непонятной ситуации в жизни, и ты не понимаешь, куда тебе двигаться дальше. Вот какой-то черный коридор, и я помню свои слезы по ночам, и я помню, что все равно утром ты заставляешь встать себя с кровати и пойти на эту работу, потому что у тебя подписан этот чертов договор. Вот кто сталкивался с тем же, кто вообще понимает то, о чем я говорю? Вот поставьте шестерочки в чат. То есть когда тебе кажется, что все, жизнь закончена, дальше ну, ничего уже быть не может. То есть все, ни малейшего света в тоннеле, ничего, ничего, ничего, ничего. Есть, да, такое? Конечно. Конечно, и на самом деле вытащила меня из этого графология. Я стала искать информацию, где можно обучиться, куда можно пойти, Интернет почему-то отправлял меня на трехмесячный курс обучения в Казахстане. Честно, до сих пор для меня остается секретом, почему три месяца и почему именно в Казахстане. Но, тем не менее, на тот момент я перерыла действительно весь интернет. Я слышала, что специалисты именно того института, куда я пошла обучаться, они востребованы и службы безопасности Израиля и судебными органами. И я доверилась тому, что серьезные организации, они не будут выбирать непонятно какие методы. То есть Именно поэтому я пошла учиться туда, и уже при помощи, естественно, моих учителей, которым я действительно очень благодарна за те знания, которые они в меня вложили, за мой опыт, благодаря которым я сейчас стою перед вами и рассказываю все эти вещи. Но за свое обучение я заплатила огромные деньги, на тот момент оно стоило, курс обучения стоил порядка пяти тысяч долларов. Огромные, естественно, деньги для меня в том числе. И получилось так, что мне пришлось даже занять. Вот, а кто из вас, кстати, тоже залезал в долги вот ради мечты, ради вот какой-то такой цели, что в принципе уже здесь преград быть не должно. Вот оно очень-очень-очень надо. Поставьте семерочки в чат, у кого тоже была такая ситуация, что ты понимаешь, что тебе туда нужно, ты готов и занять эти деньги, ты готов где угодно их найти. Ты понимаешь, что вот они должны найтись и мне туда нужно. И ради этого и в долги залезали, и может быть даже кредиты какие-то брали. Вот кого так же было, поставьте семерочки. Ага, вижу. Да, и, собственно, и деньги, естественно, огромное количество времени, потому что обучаться графологии за один день, за один месяц, за два месяца, это все пусто. Вы можете прочитать книжку, и то же самое можно прочитать книгу по боксу, вызубрить даже ее, выйти на улицу. К подъезду, на вас нападут, и вы ничего сделать не можете. Это все теория. Теория без практики это мертвая вещь. Залезла больше не могу. Наташа, держись. Да, поэтому. Естественно, у меня обучение длилось более двух лет. Больше, я вам скажу, я до сих пор повышаю квалификацию, потому что любой специалист в своей профессиональной области, он должен развиваться. Если он достиг какого-то определенного уровня и не идет дальше, то я не знаю, о чем говорить, он останавливается. Я сейчас прохожу у аргентинцев, у своих коллег более углубленную программу, за что им очень благодарна. Я уже там только разгребать долго получается. С долгами всегда, к сожалению, разгребать получается долго, но я думаю, вы с этим обязательно справитесь. Да? А, но на самом деле а, все то, что я вложила и финансово в свое обучение, все свое время а, и так далее, и так далее, оно дало мне намного больше потому что именно в процессе уже и профессионального изучения я и на себя посмотрела по-другому. Более того, те, кто у меня уже был на программах, знают, что я меняла подпись. И вообще, какое влияние на жизнь человека может а, это оказать? А, есть у меня те, кто уже проходили эту программу, есть у меня программа по коррекции подписи, то есть меняем подпись, меняем жизнь. А, мне необходимо было продолжить небольшой штришок, Естественно, я это делала тоже под руководством, потому что мало знать примерно как, главное не навредить себе. Месяца три у меня рука, вот она не хотела идти, она упорно меня не слушалась. Но потом, когда движение становится уже твоим, когда оно откладывается сюда в ваше подсознание, вот именно тогда подпись или почерк они становятся уже вашими вашими изнутри. И знаете, действительно, я ощутила совершенно новый прилив эмоций. Вот кому, кстати, интересно было бы про подпись девяточки, поставьте, пожалуйста, в чат. И на тот момент я уже стала делиться, естественно, своим опытом. Я стала делиться своими знаниями, люди стали приходить ко мне и платить также хорошие деньги, потому что, знаете, есть такой, такая история. Пришел человек нарисовать свой портрет, художник сел, раз, раз 5 тысяч долларов. Тут говорит, «Да вы с ума сошли, вы меня рисовали две минуты, и хотите за это вот целых пять тысяч долларов?» Он говорит, «Да, а сколько времени и денег я потратил на то, чтобы так искусно научиться рисовать вас за... всего за две минуты». Поэтому задумайтесь об этом. Это вам такая штучка для размышления. Да, и когда приходит действительно к тебе программа... И ты видишь, что человек смотрит на мир немножко не так, как все есть на самом деле. Ты открываешь ему глаза. И действительно очень многие, те, кто приходят ко мне, они говорят, что мои программы, мои консультации, они вот сродни сеансу магии. Как? Как вы это все видите? Я говорю, ну как же, вот, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Быть такого не может поэтому может, <смех> еще как, может. И действительно я стала помогать, и э, вначале я начинала из подписи, и э, был случай, когда одна девушка, она нашла себе мужчину как раз-таки в преддверии 2 марта, Но это я там более подробно расскажу, он оказался французом, и вот весь вот такой, она не могла понять, вот что не сходится. Я действительно, когда его увидела, во-первых, там очень сильные проблемы с энергией, и, честно, ему, наверное, не стоило переезжать вообще в Россию, потому что депрессивное состояние, оно было на лице, и более того, я ей сказала, что не стоит. То есть этот мужчина, он настолько ведомый, настолько сам плывет по течению, что ему, в принципе, все равно, будете ли вы с ним рядом, или с ним будет еще какая-то другая женщина. Знаете, прошло время, она позвонила и поблагодарила меня, что я ей сказала именно то, как, как было, что я не ходила вокруг да около, что она получила именно вот эту информацию. Она потом узнала, что он оказался женатым, и, в принципе, очень много ей пел по ушам. Поэтому здесь... Вот эти вещи, они сплошь и рядом. Ну, конечно же, благонадежность мы тоже с вами можем посмотреть. И сейчас хочу открыть вам один небольшой секрет. Вот кто хочет узнать, в чем этот секрет, поставьте восклицательные знаки. Угу. На самом деле... Один мой очень-очень хороший знакомый всегда говорит такую фразу, что «Дьявол кроется в мелочах». То есть вы думаете, может быть, что дело все в буквах, там, в каком-то наклоне, в направлении строчек. Я вам открою секрет, что это все настолько второстепенно. Вот Дьявол кроется в мелочах, в особенностях вашего нажима, в вашем штрихе, в движении почерк. То есть там и находится ваша судьба, там и находится именно ваше предназначение. И начинать, чтобы его найти, естественно, нужно прежде всего себя. Чем мы как раз-таки будем заниматься целых три месяца. У меня в мастер-группе по поиску предназначения. Кто хотел бы, поставьте «четверочки» попасть в мастер-группу, кто хотел бы заниматься лично у меня, кто хотел бы раскрывать себя с разных сторон, с разных граней своей личности. Поставьте, пожалуйста, четверочки в чат, я обязательно расскажу. И на сегодняшний день я являюсь, естественно, дипломированным. Ага. Дипломированным экспертом-графологом я руковожу Центром изучения почерка современной графологии. Я меняю жизни и почерки людей. Я помогаю определяться с предназначением, разбираться с сильными, слабыми сторонами. Я решаю взаимоотношения в семье, на работе, с детьми. И сегодня, естественно, графологическая методика, она заслужила мировое признание и... Я действительно вижу ее результаты. Я вижу результаты в своей работе и в работе своих коллег. И те, кто следит за новостями в соцсетях, я недавно вывешивала у моих коллег международная конференция. Там огромнейшее количество стран: и Испания, и Италия, Бразилия, Португалия, Дания, Германия, еще какие-то. Если не ошибаюсь, по-моему, был флаг Гватемалы. Нужно еще перепроверить. Тоже я вывешивала. Это далеко не полный перечень стран, да, Я меняю жизни людей, которые обращаются ко мне за помощью. Я являюсь автором проекта HRGF – фотографология для бизнеса и оценки персонала. Я регулярный спикер HR-конференций, мастерских, выставок и так далее. Официальный партнер Сбербанка, член экспертов рынка труда. Конечно же, в теле и радио эфирах я регулярно участвую, пишу свои статьи, также публикую их в журналах. Имею благодарность от Сбербанка, от IBC Human Resources. Но самое главное из них – это благодарность за вклад в развитие науки. Я являюсь также автором книги «Шара». Да? Это сборник лирических стихотворных произведений, член Союза писателей-переводчиков России. И, конечно же, я реализовалась и как графолог, и как поэт, и я нашла свое предназначение и помогаю находить его другим людям. Я сейчас хочу показать вам почерк, с которым я пришла когда-то в графологию. Поэтому я открою вам слайды. На самом деле не так часто я это делаю, но сегодня я вам покажу. Секундочку. Так... Я открываю презентацию. Я говорила, что сегодня у нас будут как я, так и слайды. Если видно презентацию, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. И мы тогда поедем дальше. Кстати, кому, если будет плохо видно, на экранчике правую, нижнюю, правый нижний квадратик, если нажимать, то... Там будет надпись «Во весь экран». Вы можете развернуть на весь экран и смотреть уже более подробно. В увеличенном виде, так скажем, все отлично, вижу плюсики. Это то, кстати, какая я пришла. Просто площадки бывают разные, иногда есть возможность выступать и видео, и слайды. Здесь еще совсем-совсем, да, это как мы там жили, небольшой, и кто я сейчас для вас. С таким почерком я пришла. А у кого, кстати, есть здесь такие, у кого похожий почерк? Вот именно сейчас, потому что это старый образец, вы видите, да, здесь год еще, 2010 я я 2009 -го. это один из ранних-ранних-ранних образцов. Вот у кого похоже, поставьте нолики. Есть тут вот такие даже вот интересно. То есть что мы здесь вообще можем увидеть именно в этом образце почерка? Что не нравится конкретно мне? Здесь очень много формы. Здесь вот эта аккуратность, красивость, небольшие эмоциональные сбои, я вижу, не совсем ровные у меня слова на строчках. Уже, видимо, очень... Хотелось бы тому моменту, да, много ну, контроль, естественно, присутствует, да, и здесь есть и усидчивость, и все. И подпись, которая еще старая, которую я меняла. Так, если похоже, у меня такой старательный, у меня хуже. Но а, хуже, лучше я не сужу. Для меня нет плохих почерков, нет хороших почерков. Они просто все разные. Вот а, в этом и а, интерес работы. Потому что в миди я когда работала, там у тебя а, определенный одинаковый набор действий. Я как только схвачиваю суть, а, что и как нужно делать, мне уже не интересно. С почерками всегда все по-разному. Они всегда разные, они живые. Это один из предпоследних, наверное, образцов. Посмотрите, вышло движение. Почерк теперь летит, стремится, увеличился размер. Вместо формы на первое место вышло движение. То есть форма – это наше внешнее. Вот тот предыдущий образец, я приехала, доля маски. Что такое маска? Маска ⁇ это защитный механизм человека. То есть молодая, симпатичная, еще и денег больше всех зарабатывает. Да? Как в посольствах да, бывает. А это как бы вот такая защита. Да? То есть здесь мы видим и живость, и беглость, и гибкость. Здесь появляется скорость, целеустремленность, да, вот эти вещи, амбиции. То есть абсолютно два разных человека. Вот к чему ведет. Та программа, которую я вам предлагаю. То есть три месяца мы будем работать над вами и вместе с вами. Если кому-то будет нужна коррекция почерка, коррекция подписи, у меня есть специальные прописи, во-первых, да, подпись это в индивидуальном порядке, тоже смотрим, тоже корректируем. Поэтому меняетесь вы, за вами идет почерк. Меняете почерк, вы начинаете меняться также. Если две эти вещи с двух сторон, когда они используются, то результат намного сильнее и намного вообще выше получается, чем какие-то другие методы, методики. Более того, я могу заглядывать в глубь человека, не воспрашивая у него по тысячу раз одно и то же, не загружая его длиннющими психологическими тестами, да, поставьте галочку здесь, которая иногда очень часто заполняется, и вот уже скорее бы это все заполнить. Кому это понятно, поставьте, пожалуйста, восьмерочки в чат. То есть почерк, он универсальный. Так, я очень школьный. Как понять, что подпись неправильная, содержит ограничители арканы? А, Наталья, приходите ко мне в программу. Я вам обязательно расскажу, как это все понять. Недавно совершенно у меня был, кстати, каста-марафон все о подписи. Там рассказывала вообще все секреты. Да, поэтому приходите в индивидуальную, чтобы записаться на собеседование. Я возьму не всех. Сразу говорю, потому что количество мест в группе ограничено. Я привыкла уделять максимальное внимание тем людям, которые ко мне приходят. Чтобы записаться в трехмесячную группу, под видео вы видите красную кнопочку. На ней написано «Начать менять жизнь». Вы на нее нажимаете и переходите на анкету. Это анкета для собеседования. Для начала мы вообще с вами поговорим. Да, и я уже на основании этого собеседования буду принимать, возьму ли я вас к себе в программу, либо нет. И, поэтому, и поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого звук изображения есть, чтобы я знала, что все в порядке, я скажу, что делать дальше. Если остановились на отборе в группу, то, Андрей, если вы хотите начать искать свое предназначение, если вы готовы работать... Вы нажимаете на красную кнопочку "Начать менять жизнь" и заполняете анкетку на собеседование. Ага, вижу плюсики, отличненько. Тогда вот что вам нужно сделать сейчас: сейчас вы берете бумагу и ручку и рисуете вот такой круг, как вы видите на экране. Круг этот не секретный, но тем не менее очень-очень-очень показательный. Делите этот круг на 8 секторов. И как только будете готовы, поставьте мне единичку в чат, и я скажу, что с этим делать. Ага, пошли единички. Те, кто уже делает упражнение, обязательно проделайте его еще раз, для того, чтобы видеть, какие изменения у вас произошли. То есть, как мы видим, этот круг, он разделен. На 8 секторов здесь у нас карьера, финансы, любовь, отношения, отдых, общение, личностный рост и духовное развитие. Все эти вещи связаны с понятием предназначения. Нельзя отрицать, что если где-то, да, например, здоровье у вас как психическое, физическое, да, оно будет сказываться и на ваши рабочие процессы, и в ваших личных отношениях, да, например, вы будете как-то срываться на своей второй половинке, соответственно, будут конфликты, будут скандалы, не будет гармонии, не будет удовлетворенности. То есть, что нужно сделать сейчас? Представьте себе, что центр этого круга это ноль, там, где его ободок радиус, да, по-моему, называется, если я не ошибаюсь, то там у нас 10, то есть максимально. Например, если у вас в семье все хорошо, да, с мужем, с детьми выладить, с родителями мужа, да, со своими тоже, да. Ну, например, ну, иногда бывают какие-то ссоры, да, вы за, за, заштриховываете, вот, например, вот, вот до сюда, здесь у нас примерно 9 находится. К сожалению, здесь нет у меня рисовалочки, да, то есть от нуля наверху у нас здесь, и то есть примерно вот здесь. Здоровье, например, вы часто болеете. Вот последнее время <laughs> очень многих статусе вижу про ангины, про грипп, и вот что-то такое прям эпидемия, да. Ну, Например, вы не, недовольны, на четверочку, да, заштриховываем, карьера – ну, вроде бы есть, но хотелось бы чего-то больше. Ну, пусть будет 7. Да? Итак, по каждому-каждому-каждому сектору, то есть, напоминаю, 0 у нас в центре и 10 уже там, где край нашего круга. Кто доделает, поставьте десяточки в чат, и я расскажу вам, что мы делаем дальше. Так, То есть смотрите, в чем самая главная вещь этого упражнения. Вижу, пошли десяточки. То есть, как я уже говорила, значение оно не состоит только лишь из, например, да, мой путь, да, мои профессиональные навыки, знания, качества и так далее. То есть, если вы представите себе колесо от велосипеда, что вот оно именно перед вами находится, и, например, где-то в какой-то области оно у вас длиннее, потом короче, потом опять длиннее, да, где у нас хватает или не хватает, вот сможет ли оно ехать ровно в чат? Сможет ли такое колесо ехать ровно? Поэтому нам с вами максимально важно, чтобы каждая из этих областей она была у нас максимально наполнена и гармонично, самое главное, да, ровно по всем, по всем, по всем секторам. То есть все эти области, они затрагивают предназначение. И в том числе мы их можем смотреть и по почерку. Конечно же, это один из самых главных ключей. Даже длинные тесты на профориентацию, они ошибаются. Вот была у меня девушка, ходила, причем, на консультацию психолога, все. Для скучнейший тест, как она о нем говорила, на профориентацию, где ей сказали, что она является технарем. В ту область она и пошла работать, слава богу, она потеряла немного, но тем не менее, их тоже она успела потерять. Проходила тесты, она читала книги, тоже какие-то тренинги, никак не могла понять, никак не могла разобраться. И уже придя ко мне а там вообще ничего технического я не увидела. Там чисто интуитивное этическое восприятие, она очень мягкая, очень общительная. То есть среди людей что-то творческое, понимаете, с абсолютно не технические вещи. Таких случаев, к сожалению, очень много, очень огромное количество. И давайте сейчас мы с вами, чтобы я понимала. Сейчас на какую тему мы с вами будем больше разговаривать, напишите, пожалуйста, одну, договоримся сразу, немного, не целое сочинение, да, а вот одну конкретную проблему, с которой вы пришли сюда, ко мне, на эту программу. Вот что вас беспокоит кратенько? Вот, например, да, есть у кого-то из вас, вот, до сих пор какие-то сомнения в выбранной вами области. Вот кого это беспокоит? Напишите: есть ли, допустим, среди вас те, кто так и не понял своего направления, либо у вас какие-то проблемы, например, с личными отношениями, со второй половинкой, да? либо за кого-то делали выбор родителя, общества, окружения, вот как в моей ситуации, либо, допустим, вот, вот, кто из вас чувствует, что та работа, которой он посвящает все силы, время, забирает слишком много здоровья, сил, нервов, стрессы какие-то приносит. Кто бы вообще хотел ведь, много свободного времени, заниматься любимым делом, чтобы путешествовать, заниматься собой, да, с ним? Напишите в чат. Карьера, развитие бизнеса. Не понимаю, туда ли я иду в бизнесе. Мое лето. Поиск работы. Карьера. Работа не радует и не вдохновляет. А наоборот. Не хочется да идти туда. Карьера, поиск новой работы. Ага. Ну, за вас я ее не ищу. Это ваша жизнь, а с направлениями и куда, и как двигаться, и это обязательно, это обязательно. Давайте поговорим вообще, сейчас я покажу один почерк, а что нам мешает достичь вот тех целей, которые мы перед собой ставим. Что вообще, на чей, кстати, почерк похож? Если такие есть, поставьте, пожалуйста, пятерочки в чат. Одна из самых, кстати, распространенных проблем – это в целом страх действовать, это в целом страх идти вперед. То есть когда ты чувствуешь, что нужно что-то менять, но боишься делать первый шаг к изменению, да, принять уже какое-то окончательное решение, определиться с ним. Вот у кого есть такая проблема, хотя бы раз, вот у кого такое было, поставьте семерочки в чат чтобы я тоже понимала. Ага. То есть сомневаться вообще, если честно, в принять решение, это, в принципе, естественно. Но если вы сомневаетесь постоянно, вы понимаете, что это невыносимо. То есть смысл человека — создание. Поэтому мы создаем жизненные самого главного героя — это себя. Надо признать, что хотя бы раз в жизни нам нужен какой-то отдельный совет или рекомендация. Я заметила одну такую вещь. Обращение за помощью оно воспринимается как проявление какой-то слабости человека. То есть если я не могу решить свою проблему сам, значит я неудачник. Вот кто с таким же сталкивался? Поставьте девяточки в чат. Мне мешает отсутствие инвестиций. Наташа, ну я думаю, тогда это к банку больше. Я не раздаю кредитов. Не совсем моя область. Я занимаюсь графологией и поиском предназначения. Вижу. Так, вот, поэтому действительно, это за границей нормально, да, если что что-то происходит, пойти к психологу, пойти к графологу, да, решить как-то свою проблему, посоветоваться. У нас это вот все еще, сейчас, конечно, лучше получается ситуация, но у нас все еще менталитет, он сидит в наших головах, да, поэтому обращение за помощью у нас как-то воспринимается как нечто унизительное, где-то даже постыдное, когда вы рассказать о том, что происходит у вас внутри. То есть, когда обращаюсь, а стоит ли тратить стоит ли тратить на это деньги? А вдруг моя проблема вот, не настолько серьезна, либо наоборот, слишком серьезно, у нее вообще не существует какого-то решения. И так происходит из года в год. Вот Мы откладываем, потом собираемся, потом снова откладываем. И снова ставимся. В результате мы имеем то, что имеем. И действительно, оглядываясь уже на прошедшее время, на прожитые годы, уже понимаем, что вот она проходит-то впустую. Кто с этим согласен, поставьте плюсики в чат. Посмотрите на почерк на этот. Очень скованные, узкие буквы. Много текста. Она закопалась в свои вот эмоциональные состояния и оглядывается на окружающих. То есть, принимая решение, здесь идет, а как скажут, а что подумают, а может быть, не надо, может быть, перестраховаться, отсидеться. Посмотрите, здесь даже подпись перечеркнутая. То есть человек настолько не верит в себя, что сам себя перечеркивает. Кому понятно то, о чем я говорю, поставьте, пожалуйста, единички в чат. Угу. Нет, это не к банку, это к моей внутренней энергии, к самовосприятию. Ага, ну приходите, будем работать, я же делаю эти вещи. Я знаю, как. Вот одна тоже из моих, она тоже не совсем ее устраивала. Так... Вроде бы все хорошо, но что-то не так. И она понимала, что глубинного смысла своей жизни вот, ну что вот я хочу дальше, да, вот, Его по сути нет. Я не знаю, что я хочу дальше. Чувствовалась какая-то неуверенность в будущем, в целях, да, в своих каких-то желаниях. Вот Вроде бы все есть, но что-то как-то не так. А что хочу, Вот как-то я не знаю. Вот Есть среди вы, кому это знакомо, поставьте шестерочки, те, кто себя а, узнает. Обратите внимание, кстати, на ее подпись. Тоже возвратное движение в левую сторону. И чуть задевает даже себя. Тоже здесь очень-очень много путаницы, на напутаницы, уменьшающийся размер. Вот эта петелька, в данном случае непродуктивная в этой подписи. Абсолютно. Да, то есть мы с ней провели большую работу с этой девушкой. Мы действительно вскрыли истину суть того, вот почему она себе запрещала эти изменения. Стоила эта программа... Работали мы целых три месяца уже в индивидуальных консультациях. Это совсем-совсем индивидуальная работа, один на один со мной, со мной и это не в мастер-группе. Что мы с ней вообще делали? То есть мы разобрали ее вообще суть личности, чтобы понять глубины особенности. что в корне всего то, что с ней происходит? Просто а, очень часто а, мы очень, мы, мы твердо уверены, что причина одна. А, но на самом деле а, этих причин может быть много, и они могут быть абсолютно разные. Даже те, о которых вы а, и подумать не могли. Мы Что еще мы делали? Мы вместе проанализировали ее рисуночные тесты, чтобы понять, на каком этапе она находилась, как она ставила цели, как она решала проблемы, какие были страхи, помехи на пути. Я использую тест Вартага и звезды и волны. Это как дополнительный инструмент для моей работы, который тоже открывает мне необходимую информацию мы сделали и проработали карту ее почерка. То есть мы посмотрели да, на аспекты прошлого, будущего, мышления, чувства и центрации собственного «я». Сформировали, конечно же, портрет личности с положительными, с отрицательными сторонами, образом мысли, действий, взаимоотношений с людьми, рабочими характеристиками, вот тем, что может вообще создавать Ликина Тест. Перезагружаемся, ставим плюсики. Так, F5. Посмотрю у себя, работает ли. Mm -hmm. Так. В общем, я себя вижу. Кто сказал, что будет легко, пусть к успеху тернист. Так, перезагружайте. Жду ваших плюсиков, и мы будем с вами продолжать. Сегодня случайно перезагрузила Windows на десятую версию, и у меня теперь все вот. Я еще не разобралась, что это и с чем это едят. Так, я себя на экране вижу, жду ваших плюсиков в комментариях, и мы будем продолжать. И напишите, пожалуйста, также, на чем мы остановились, потому что я не совсем поняла. Когда оборвалась запись, мне сейчас пришлось сделать новое окошечко. Зря, Андрей, я уже поняла. У меня сначала все было в черном фоне, включая слайды, все мои вордовские документы. Я думала, боже мой, как я сегодня буду показывать слайды. Они реально все на черном фоне. В последний момент мне подсказали поменять хотя бы тему, но я пока удобств для себя не вижу этой штуки, как вернуть все обратно. В общем, я гуманитарий. Я надеюсь, что это нам не помешает. Жду ваших плюсиков и напишите, пожалуйста, на чем мы с вами остановились. Отлично. Так, тогда я включаю слайды. И мы поедем с вами дальше. Так, мы остановились на этой девушке, да, видели подпись. Ее, да, и изменения, естественно, кардинальные уже пошли. Она перестала бояться, она разрешила себе действительно то, что она хочет. Закончила и английский на высшем уровне, и переехала в Прагу, и сейчас работает на заводе «Шкода» одним из ведущих специалистов. Она вышла замуж и действительно очень-очень благодарна нашей с ней работ работе. Есть еще такая вещь, как непонимание вообще своих желаний, как переменчивость. Так, нет звука. Еще раз. Звук у меня включен. Но у всех нет звука. Напишите, пожалуйста, в чат, если у кого-то также нет звука. меня показывает, что звук включен. У вас, может быть, старое там что-то включилось. Давайте я не буду на технических вещах останавливаться. Я надеюсь, что звук есть. Все, отлично. Ларис, тогда перезагрузите, пожалуйста, еще раз страничку. Напишите ей в чате кто-нибудь, чтобы я не отвлекалась тогда. Да? А вот бывает так, что вы не понимаете в целом своих желаний. То есть они меняются чуть ли не каждый день. Вот У кого такое бывало? Напишите, пожалуйста, семерочку, поставьте в чат. Вот что вы ощущали вообще, что с вами происходит, когда вот сегодня хочу вот так, завтра хочу вот так, послезавтра еще как-нибудь, то есть семь пятниц на неделе. Вот здесь человек, который приходил, ага. не ладились отношения с женой, он постоянно менял работу. То есть тот там, тот там себя попробует. Да? То есть когда мы уже стали прорабатывать проблему глубже, то выяснили, что здесь есть и очень сильная вина родителей, во-первых. Да? И внутренняя неусидчивость, внутренняя нестабильность. То есть стоит это дорого. Сразу говорю, это 190 на полгода. Плотнейшие работы с коррекцией из такой, и с такой. Вот. У кого, кстати, тоже из вас так неизменчивый, неустойчивый почерк? Есть такие? Если есть, то поставьте единичку в чат. Да, посмотрите, что здесь, здесь прыгает у нас наклон, размер, да, то влево, то вправо, то более узко, то очень широко. И вообще почерк напоминает какой-то такой вязальный инструмент, когда, да, вот кто вообще есть такие, кто вязанием занимался, поставьте плюсики в чат. Вот у меня ощущение, что вот буквы связаны спицами вот этими, ты когда провязываешь, очень-очень здесь нестабильно все, неустойчиво. То есть много, огромное количество энергии, которое уходит вообще не в то русло. Нет туда, отсюда и непонимание. Да, вот сегодня так, а, завтра вот так, послезавтра еще как-то скорее, да. Не обязательно в такой сильной, здесь уже нужно смотреть, конечно же, индивидуально. да. А здесь мы, конечно же, разбирали и почерк, и подпись в комплекте. И делали так же, что и в предыдущем случае, да, и, естественно, проводился регулярный контроль и коррекция всех изменений. Почерк уже до полного результата. Обретение графомоторной устойчивости к новым навыкам письма – это что? один из очень важных факторов. То есть когда руке удобно и не нужно обдумывать каждое движение вообще при письме, Создание такого индивидуального плана развития и достижения поставленных целей уже в карьере, в бизнесе, в личных отношениях и так далее. Мы провели анализы почерков его близких людей, то есть жены, мы посмотрели на друзей, мы посмотрели на коллег по работе. Естественно, что важно, для такого анализа должен быть почерк по правилам да, и согласие третьего лица на Услуги. Разрешается записывать, разрешается, либо личное присутствие на консультации разрешается. Именно вот в этой программе, но это только для тех, кто на полгода. Поэтому нажимайте «Начать менять жизнь», заполняйте анкету на собеседование. Беру мне всех, сразу говорю. Что мы еще делали? Мы провели, естественно, анализ почерка на понимание того, как выстроить гармоничные отношения с детьми, как договариваться с ними вообще всегда обо во всем, как противостоять их манипуляциям. Также были даны мной подробнейшие инструкции, как понимать крик о помощи окружающих, чтобы лучше понимать да, других. Регулярно проводили упражнения по избавлению от напряжения. Я давала прописи специальные, это мои личные разработки, работающие разработки. И в результате, естественно, получается кардинальные личностные изменения. То есть начиная от почерка и подписи, заканчивая вообще внутренним самоощущением, внутренней гармонией. То есть человек уже не тот, что был ранее. Он видит по-другому, он чувствует себя по-другому, он начинает творить, он начинает действовать, он начинает созидать, раскрывается творчески, уходит зажимы, уходят те блоки, которые он копил себе огромное количество лет. Кто хотел бы вообще так же? Поставьте, пожалуйста, восьмерочки в чат. Кто вообще хотел бы так же? Вот те, кто хочет под видео кнопочка «Начать менять жизнь», вы заполняете анкету, это анкета на собеседование, она вас ни к чему не обязывает. То есть это предварительное собеседование. Я беру не всех, сразу говорю. И тоже хочу вам показать еще одну девушку. Здесь было огромное количество профессий, неимоверно. То есть начинала она из медицинского работника, она пробовала себя в маркетинге, она пробовала себя в SEO, она пробовала заниматься починкой компьютеров, что только не перепробовала. Там порядка 20-25 различных специализаций было. И все равно не было комфорта, все равно не было понимания, что это действительно мое, и да, я хочу этим заниматься. Вот у кого похожая ситуация, поставьте, пожалуйста, троечки в чат. Ага. Я вам хочу показать ее отзыв. Сейчас я посмотрю, даст ли мне YouTube такую возможность. Так, секундочку. Угу, угу, угу. Так. поделиться меня зовут Наталья Горобкова примерно полгода назад я поняла что нахожусь в пяти в очереди снова моя работа меня не радует еще дальше тем сильнее со всеми вытекающими нежелание вставать утром, защититься на эту работу раздражительность по поводу и без я, кстати, нормальный человек понимал, что проблемы нужно решать. Я перелопалась в туманную литературу. Я прошла несколько тренингов по премизначению. Результат мой поздно. Но, как говорится, когда ученик готов, учитель приходит. Я встретила ее. И понеслась. У меня были подписи На завтрак обед и ужин. Я как школьница, как первоклассница, заново училась писать. Вместе с Ириной, mm -hmm. куда я руководствовала, я рылась себе как заправский плодоискатель. И, наконец, через несколько недель фонового туда, начала прикурисовывать с Чем мне стоит заниматься? тот вид деятельности, где я буду чувствовать себя комфортно. Когда вот я буду утром подскакивать как ошпаренная просто потому, что, ой, наконец-то ночь закончилась, и нужно заняться любимым делом. Более того, я начала отмечать со собой, знаете, стороны отмечают за собой изменения их поведения. Я отмечала, что вот что-то сказала. Что-то сделала. Не так, как ä, я сказала не сделала в этом несколько месяцев назад, несколько лет назад. И мне эти изменения нравились. И они мне нравятся. Я до сих пор замечаю, они мне нравятся. Ну и что именно в финале, по окончанию индивидуальной консультации, я занимаюсь любимым делом. Я наконец-то делала то, что доставляет мне удовольствие Элина, огромное вам спасибо за вашу помощь, за то, что вы как, действительно как учитель за ручку меня взяли и по темному коридору сказали, вот твоя лень, давай, иди. Спасибо. Так. Меня зовут Это уже не совсем то. Кто хотел бы также? Поставьте, пожалуйста, десяточки в чат. Я надеюсь, что было слышно немного тиховатый звук, но тем не менее. Так, еще раз перезагружу. Кто хотел бы также поставьте, пожалуйста, десяточки в чат. Так. Вы вообще где? Или у нас опять что-то подвисло, я смотрю. Так, а, нет, вебинар не закончен, но я здесь. Кто хотел бы так же, как Наталья, поставьте, пожалуйста, десяточки в чат. А, и, как я обещала, я расскажу вам о трехмесячной программе, о трехмесячной мастер-группе, где мы с вами... Три месяца будем воплощать ваше предназначение в жизнь. Что мы с вами вообще будем делать? Для начала хочу показать вам картиночку одну. Вы поставьте, пожалуйста, в чат циферки 1, 2 или 3, какую картинку вы выбираете. Так, включаю вам картинку. Первую, вторую или третью. Жду ваших комментариев ага Вот те, кто хочет и готов уже сейчас пройти мое собеседование, нажимаем на кнопочку «Начать менять жизнь», она находится под видео, заполняем анкетку на собеседование. Я обязательно со всеми свяжусь, переговорю, и вы уже точно узнаете, возьму ли я вас к себе в программу, в индивидуальную мастер-группу. Три месяца, а там заполняете, так, двойки, тройки, десятки, ага, два, два, три, два, один, ага, видите, а, смотрите, это то, как вы выбираете то, чего вы вообще хотите. Те дороги, те пути, которые стоят на, перед вами. То есть, если вы выбираете первый, тот самый лабиринт, вы можете идти, пойти своим путем. Вы можете начать искать предназначение сами. Вы можете начать читать книги, опрашивать друзей не знаю, проходить какие-то другие программы, проходить психологов, еще каких-либо специалистов, либо читать много-много-много непонятной информации в интернете, кое-много, где, знаете, вам скажут, «Закройте глаза, представьте себя на берегу Лазурного моря» в там вас ласкает, вы попиваете коктейль и так далее, и так далее, и так далее. Да? А и сейчас вы увидите свое предназначение. Либо встаньте, закройте глаза, попрыгайте на одной ножке, и вы обязательно все увидите, и вас озарит. Чушь собачья, я вам скажу. Вы можете, Но вы можете попробовать, это не воспрещается, это ваша жизнь. То есть усложнить, удлинить путь, пожалуйста, вы правы это делать. Либо вы можете выбрать второй путь, протянуть мне руку и пойти вместе со мной к вашему предназначению. Чтобы это сделать, нажимайте на красную кнопочку под видео, начать менять жизнь, заполняйте анкету на собеседование в трехмесячную мастер-группу по поиску предназначения. Вы можете также с помощью этой формы записаться ко мне в индивидуальную работу, где мы будем с вами работать один на один. Так, и, собственно, есть еще третий вариант, как всегда. Как я говорю всем, всегда есть три правды. Моя, другой стороны и то, что происходило на самом деле. Так вот, третий квадрат, он для тех, кто ровным счетом не хочет делать вообще ничего. Кому это не нужно и для кого это может быть не важно вы также в праве выбрать его. Право выбора остается всегда за каждым человеком. И кто бы что ни говорил, но мы все несем ответственность за свой собственный выбор. Так, а я расскажу для тех, кто собрался, о программе. Что это за программа? Как все будет проходить и так далее. Так, то есть у меня есть методика, и я, естественно, объясняю, что мы будем делать, как мы будем делать конкретно, да, уже в группе. Мы будем над этим работать целых три месяца. Встречаемся мы с вами раз в неделю по средам, ориентировочно вечером. Начинаем в первых числах апреля по комплектации. Я беру не всех я сразу предупреждаю, что я могу отказать, не объясняя а, причин. Потому что вижу изначально, а, допустим, то, с кем я хочу работать, а, и тех людей, с кем я не хочу работать. Мне не все равно, кто ко мне приходит. Потому что это вы думаете, что мы встречаемся там по часу и так далее. А, моего времени уходит на вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю того самого невидимого времени, которое вы, остается для вас, так сказать, стеклом, за экраном и так далее. Поэтому мне не все равно, кого я возьму. Так. Итак. Мастер-группа для вас, если у вас есть профессия, нужная, востребованная, но вы до сих пор ваша вас постоянно преследует ощущение, что вы имеете множество возможностей, но находитесь действительно сво... не на своем месте, словно проживаете и не свою жизнь вовсе. Вы... Вопрос: в том ли направлении я двигаюсь, чего действительно хочу достичь в своей жизни? И из-за этого вы не можете постоянно радоваться каждому моменту. Вы есть. Для вас, если у вас вроде бы все прекрасно, замечательная семья, прекрасные дети, карьера, но где-то в глубине вопрос, может быть, нужен новый этап моего развития, может быть, это будет совсем не то, чем я занимаюсь сейчас. Если за вас делали выбор родители, как вот в моем случае, общество, может быть, окружение. В глубине души вы, конечно же, сопротивлялись и даже где-то бунтовали, но все же делали так, как хотят от вас другие люди. Вы пробовали найти себя и реализоваться в разных областях, вы читали много литературы, поискали информацию в интернете, советовали с теми, кто вроде свою жизнь и принести пользу себе, принести пользу окружающим, занимаясь любимым делом. Да? То есть когда ты отдаешь массы, когда ты отдаешь что-то людям, то это действительно дорого стоит. А для вас, если вас не устраивает имеющийся уровень жизни, постоянная недовлетворенность текущей ситуации, в которой не только некомфортно, но и тесно, и причем очень тесно. А для, программа для вас, если у вас есть огромное желание что-то изменить в своей жизни, если вы чувствуете, что способны действительно на большее, но не знаете, с чего начать. Для вас, если вы в поисках глубинного смысла жизни и устали от бесконечного бытового круговорота, дома уже встаете по утрам и заставляете себя вести дела. То есть если также вы достигли того, что хотели, и теперь не знаете, что делать дальше, главное, зачем и как, для вас также подойдет эта программа. Если, программа также есть... Вы хотите иметь много свободного времени, заниматься любимым делом, чтобы путешествовать, чтобы заниматься собой, детьми и семьей. И вот сейчас у меня к вам такой вопрос: кто хотел бы заниматься в группе, в мастер-группе, поставьте, пожалуйста, единичку. Тот, кто готов пойти ко мне в индивидуальную работу и работать уже один на один со мной поставьте пожалуйста двоечку чтобы я также могла определиться кстати важные правила работы у меня в программах я составляю индивидуальную программу с учетом ваших психологических особенностей естественно плана работы по улучшению качества жизни мотивации поиска предназначения. В некоторых случаях, я предупреждаю сразу, может понадобиться коррекция почерка, ну, под моим пристальным руководством, конечно же, что ведет к наиболее продуктивным внутренним изменениям и дает уже результативность во внешних сферах жизни. Работа проводится только с лицами, достигшими 15 лет. Детей я в эту программу не беру, даже с родителями. Детские почерки имеют свои вещи, свои особенности, поэтому здесь я не беру в эту программу именно такого возраста. Так, так чтобы я понимала. Так, двоечки. Угу. Один на один со мной, я сразу говорю, стоит дорого. Мастер-группа дешевле но там занятия в группе поэтому в любом случае и для записи в мастер группу и для записи ко мне в индивидуальную работу кнопочку под видео вы видите начать менять жизнь вы ее нажимаете заполняете анкету и мы с вами уже потом проведем собеседование итак мастер-группа наша, да? что вы получаете, ваш результат через работы один месяц. Да? Если мы с вами работаем месяц, в мастер-группе, у вас появится за месяц понимание о любимом деле уже не на уровне мечты, а совершенно реально. Вот то, к которому вы будете иметь непосредственное причастие, и в которое вы уже с удовольствием будете вкладывать силы в свое время, в свою любовь, вы начнете избавляться от неправильного окружения, которое оказывает на вас негативное влияние и действительно отклоняет от заданного пути, от заданного курса. да, Не ходи туда, у тебя не получится. Здесь нет, вот Вася Петя пробовал, у него не вышло, и у тебя не вышло. Вот те самые советчики, которые сами ничего не добились, но и вам тоже не дают достичь этого. Я тоже таких проходила, особенно когда уходила из МИДа. Мне одна из моих знакомых тоже она сказала, я приезжаю, забываю бутылками шампанского, я ура, я наконец-то это сделала, я ухожу, я начинаю свое, вот графология, центр изучения почерка, я буду, я сделаю. Она говорит, ты с ума сошла, у тебя ничего не получится, как же ты без работы, у тебя здесь стабильность и так далее, и так далее, и так далее. Знаете, мне было очень приятно, когда недавно мы с ней разговаривали по скайпу, она сейчас с мужем находится в Панаме в очередной командировке. Она сказала, ты знаешь, как я так тобой горжусь, ты, говорит, прости меня, пожалуйста, что я тогда в тебя не поверила. Вот поэтому своим, только своим примером я знаю, как сделать все по-другому. Вы начнете видеть также, как ваша жизнь начала меняться уже в лучшую сторону. Начнете получать радость и удовольствие от каждого прошлого дня. У вас появится определенная жизнь. Действительно поймете, в каком направлении вам двигаться, в каком направлении вам развиваться дальше, как все происходит, что мы вообще делаем за месяц. То есть разбираем ваш почерк, нам нужно понять суть вашей личности, ваши глубинные особенности, да, и что стоит в корне всего того, что происходит. Смотрим рисуночный тест, чтобы понять, на каком этапе вы сейчас, как вы ставите цели, как вы решаете проблемы какие страхи мешают именно вам, какие помехи у вас на пути. Да, мы сформировываем техники изменения вашего почерка и подписи, если это будет нужно в вашем конкретном случае. Опять-таки, все очень индивидуально да, для того, чтобы вы могли достигать наилучших результатов. И, конечно же, коррекция под моим пристальным контролем и наблюдением. За три месяца работы в программе у вас появится гордость за то, что вы делаете. У вас повысится самооценка, повысится вера в себя и в свои возможности, внутренняя удовлетворенность от того, что вы делаете. Появится реальное, ощутимое, любимое дело – начнут раскрываться заветные таланты. Вы осознаете свои сильные, осознаете свои слабые стороны, усилив первые и преобразовав вторые уже в достоинство. Вы уже полностью избавляетесь от неправильного окружения и негатьяния. Появляется полное самопонимание, согласие с тем, что вам действительно близко. Начнете видеть, как ваша жизнь меняется действительно в лучшую сторону. Начнете получать радость, начнете получать удовольствие от каждого прожитого дня. Вот действительно искреннее удовольствие. Не просто потому, что так надо, или вроде как бы неудобно заявлять о своих каких-то проблемах. А действительно искренне радоваться каждому прожитому дню. Начнете гордиться собой и с гордостью рассказывать окружающим о своих успехах. Утром будете просыпаться с радостью, будете вскакивать в кровати, наполнены уже энергией эмоциями, чтобы быстрее начать заниматься тем, что так давно хотели, но не понимали, что это и как оно должно быть. Будете знать, в какой сфере деятельности можете быть полезны людям, а главное, как. Начнете видеть, как ваша жизнь начала меняться в лучшую сторону, начнете получать радость, начнете получать удовольствие от каждого прожитого. Дня. Улыбкой будете вскакивать с кровати, чтобы наконец-то, наконец-то, начать делать то, что вы так успели полюбить. Что мы делаем за три месяца? Делаем то же самое, что делаем за месяц, а также. Мы прорабатываем карту вашего почерка, то есть прошлое, будущее, мышление, чувство, центрация собственного «я». Мы сформировываем портрет вашей личности, ваши сильные, ваши слабые стороны, ваши положительные, отрицательные качества, образ мысли, действия, взаимоотношения с людьми, рабочие характеристики, тем, что может создавать вообще какие-то помехи на пути к заветной мечте. Мы составляем ваш личный психотип, на основе, конечно же, вашего почерка, тестов, карты почерка. Контроль и коррекция изменений да, почерка, да, результата, закрепление графомоторной устойчивости к новым навыкам письма, то есть когда руке удобно и уже не нужно обдумывать каждое движение при письме. И создание индивидуального плана развития для достижения поставленных целей уже мы с вами также делаем, в карьере, в бизнесе, в личных отношениях. И подробная методика избавления от внешних негативных влияний со стороны. И, конечно же, бонусы. входят. Это две получасовые консультации уже через два месяца после окончания нашей с вами работы, уже для контроля изменений. Потому что изменения в почерке происходят не менее чем три месяца, у кого-то и больше, в зависимости от того, насколько и как, что мы меняем. Да? Поэтому здесь нужно также смотреть. Чтобы записаться мастер-группу или индивидуальную работу под видео, вы красную кнопку нажимаете, если вы еще этого не сделали, и записываетесь. стоимость если вы идете в индивидуальную работу, то есть работа со мной один на один, к 8 марта делаю вам подарок. Так, у меня стоит 190 тысяч на полгода. А к 8 марта, включительно, я даю вам 160 за полгода. То есть За да, 160 тысяч мы с вами работаем целых полгода над вашей личностью, над вашими результатами. Если вы идете на три месяца индивидуально, то стоило это 105 тысяч, сейчас к 8 марта. Стоимость я вам дарю прям практически 89. Это индивидуально. Если вы идете в мастер-группу на три месяца, стоимость 30 тысяч рублей. 30 тысяч за три месяца занятия в мастер-группе. Мы с вами занимаемся раз в неделю, и в том и в том случае по часу. Только вы понимаете, что в индивидуальной работе все мое внимание устремлено на вас группе. Все-таки на группу вас будет. Не один, у вас будет группа. Просто вот задайте себе сейчас вообще вопрос. Вот, сколько стоит а, ваша яркая, а, ваша наполненная красками жизнь? Вот, сколько стоит для вас каждый день просыпаться а, наполненным энергией и знать, а, что вы не зря живете на этом свете? Что вы полезны, что вы занимаетесь действительно нужным, полезным и, главное, тем делом, а, которое приносит и вам, в том числе, удовлетворение? Вот задайте себе сейчас этот вопрос и нажимайте на ссылочку, на кнопочку под нашим видео, где написано начать менять жизнь». Заполняйте, я с вами свяжусь, мы переговорим. Это пока запись на собеседование. на вас ни к чему не обязывает. И я готова сейчас ответить на ваши вопрос «Да, Гуля, дорого». Мои программы не дешевые, потому что работа точечная, практически индивидуальная. Именно поэтому а, те, кто приходит в мои программы, получают такие результаты. А, я сейчас ответить на ваши вопросы. У нас есть еще буквально несколько минуточек. И будем уже тогда с вами финалить. Я поняла, отлично. Приходите в мастер-группу, будете работать в группе. За три месяца разделите. Вы будете работать с людьми за 10 тысяч в месяц. Ну, вообще работать. Посчитайте, 30 тысяч... 10 тысяч в месяц. Вы будете работать за 10 тысяч в месяц? Я сомневаюсь. Даже, по-моему, в регионе <со> таких зарплат не осталось. Меня не интересовало конкретно сумму. конкретно сумму я Да, поэтому записывайтесь или не записывайтесь. Вы можете выбрать... Помните, я вам картинки показывала? Вы можете выбрать первую картинку и пойти своим путем. Все просто. Это ваше время, это ваша жизнь, это ваши шишки, это ваше продолжающееся состояние неудовлетворенности, какой-то апатии, нежелание идти на работу, непонимание, что вы хотите дальше. Вы вправе выбрать этот вариант. Я же никого не держу. Звук падает. Ну, значит, уже пора заканчивать этот Windows 10. Это, конечно, ну, буду, разбираться, буду разбираться с ним. Ничего страшного. Так, я не услышала. Так, все, отлично. Так, те, кто идут в мастер-группу, или кто хочет индивидуальной работы, нажимаете на «Начать менять жизнь», заполняйте анкету, и мы уже с вами поговорим на собеседование. Цена. К 8 марта я дарю вам следующие цены. 190-160 тысяч на 6 месяцев. Индивидуальная работа один на один. На три месяца вместо 105 тысяч к 8 марта 89, 16 тысяч экономите. На три месяца индивидуально, один на один, мастер-группа на три месяца 30 тысяч рублей. Три месяца работы, продуктивный, сильный вместе, но в мастер-группе. Посчитайте, 10 тысяч в месяц. Вы станете работать за 10 тысяч в месяц. Я не знаю. <с> Поэтому записывайтесь, вы вправе выбирать. Хотите работать один на один, мы работаем один на один. Хотите работать в мастер-группе, мы работаем в мастер-группе. Мастер-группа будет по средам, ориентировочно вечером. Начинаем мы в первых числах апреля. Так, я жду, если есть еще вопросы, я готова на них ответить. Так, остановить. Так, если есть еще вопросы, буквально минуточка, и будем с вами уже заканчивать. Я готова на них ответить. Жду вас у себя мастер-группе, при желании, в индивидуальную программу. У меня освободилось два места, поэтому один на один в индивидуальную сейчас могу взять. Но, опять-таки, тоже не всех. Так, ну я вижу, что вопросов нет, поэтому с теми, кто записался, мы с вами переговорим завтра-послезавтра. И до новых встреч. Все, я на этом отключаюсь, и приятной вам работы над своим «я» и вашим предназначением.